«Привет! Сегодня мы поговорим о психологии. В каких случаях невозможно наладить отношения с родителями? Что делать, если нет энергии и ничего не хочется? Как распознать признаки того, что пора разводиться?» А также мы поговорим о детских травмах и зачем налаживать контакт с самим собой. Сейчас мы уберем наш диван и поговорим об этом и о многом другом с психологом Виталием Бамбуром. Сейчас я сконцентрируюсь. Я в уже. Да, думаю, ничего такого не будет, угу. чего не было угу. уже. Да, Еще не было уже. Как ты решил стать психологом? Или ты не решал? Как-то за тебя это решили обстоятельства, судьба, жизнь? Угу, угу. Ну вот первое, что мне приходит э, из воспоминаний, это обучение на третьем курсе в университете где один из ä, преподавателей психологии mm -hmm. э, упорно не, не хотел ставить мне пятерки mm -hmm. по, по пятибалльной. Хотя я отвечал, э, как и все, э, собственно говоря, мои одногруппники. Ну, по конспекту что-то отвечал. Mm -hmm. вот. вот меня это возмутило, наверное, mm -hmm. на, на третий раз я пришел к нему. говорю, говорит, так-то так, почему? Я же все ответил. Он мне говорит, ну, понимаешь, это вот они на своем уровне отвечают, анимации. а ты можешь больше. И я mm -hmm. это вижу, и пока ты не начнешь серьезно заниматься психологией, пятерки тебе не видать. Mm -hmm. И это меня очень так вот как-то вдохновило, это был вызов mm -hmm. для меня, и я подумал, блин, я докажу, что я могу. Mm -hmm. В этот же день я пошел в библиотеку, взял там основные труды классиков, Фрейд, Тадлер, Юнг, Маслова. Рубинштейна и стал это все стадировать. Вы там вот у меня такая была куча. Mm -hmm. вот. Потом я даже продал компьютер, у меня был хороший компьютер, я mm -hmm. в игрушки играл и купил на эти деньги кучу книг. Вот моя библиотека, наполовину состоит из всех книг, которые я купил тогда. Mm -hmm. и я все стал это читать. Mm -hmm. Энциклопедию. И я заметил, что мне это нравится, мне это интересно. Потом стал получать уже пятерки после этого. Конечно же, э, окончив универ, я не думал, что вот я так буду практиковать. У меня... То есть ты учился на психологическом факультете? Или это да, да. Другой... юридическая психология, а, факультет, Академии милиции был такой факультет. Я стал заниматься активными продажами uh -huh. и параллельно изучать НЛП uh -huh. и гипноз Милтона Эриксона. Но для продаж все же, реклама продажи мне тогда казалось, что вот, вот эта золотая жила, я на этом заработаю денег, вот, это будет круто. Вот, поработав, получается, три года в продажах, достиг там определенных результатов, я в Москве работал, потом вернулся опять сюда. Я решил попробовать себя в другой сфере, в автожурналистике. И писал статьи про автомобили, вот, тестировал. И в один прекрасный момент меня вызывает мой директор ко мне и говорит, «Виталий, ты пишешь про машины, как про людей. Угу. Что-то я не понимаю вообще». И, ну, я понял, что я хочу вообще людьми заниматься. Семь лет я уже вот работаю в сфере э, психологии, личностного роста, ну, где-то там духовных каких-то практик. А каково это вообще быть мужчиной-психологом? Ведь у нас в стране их не так много. Мне нравится. Я чувствую себя на своем месте и испытываю удовлетворение, когда вижу изменения у клиента. Когда через несколько встреч клиент меняется, когда человек через год приходит и говорит «Вау, я благодаря этому это это сделал». Я чувствую, что я делаю полезное дело, мне это нравится. Uh -huh. А большая часть клиентов-то их, это мужчины или женщины? Ну, наверное, женщины? В данный момент оно у меня идет примерно пополам. Примерно пополам. 60 на 40. 60 женщин 40 мужчин. Когда я только начинала, первые года три, ну, наверное, 80 на 20 были женщины. Uh -huh. вот. Сейчас я больше себя презентую как коуча, тренера личностного роста, и на это приходят приходит больше мужчин. То есть самореализация, бизнес, деньги, там, предназначение. Вот. На это мужчины охотнее идут, потому что женщины больше идут на отношения. Ну, то есть отношения женщины самодель. очень интересуют бизнес, успех... Самореализация. Ну, я думаю тех женщин которые ко мне приходят ну, больше интересует на данном этапе это отношение тема. ну там еще есть часть клиентов о принятии себя любви к себе заботы о себе так перестать себя винить ругаться тидеть угу. полюбить вот эту вот тема. Ну, мне нравится тоже милота такая да, ну вот, например, к тебе приходит женщина, которая да. пытается разобраться в своих отношениях, угу. и она видит перед собой молодого, симпатичного мужчину, который ее понимает, Спасибо, да. Да, который ее внимательно слушает. Угу. И, как правило, не так часто в жизни ты увидишь мужчину, которая тебя слушает, понимает, угу. который задает тебе какие-то местные вопросы, иногда, может быть, какие-то компрометирующие, но тем не менее, uh -huh. которые помогают тебе познать себя, да? uh -huh. Uh -huh. А, Через какое-то время, возможно, возникает ощущение того, что вот он, тот самый мужчина, который мне нужен, ведь он меня понимает. Uh -huh. И мне кажется, возможны очень часто Возможно, какое-то желание продолжить с тобой отношения угу. часто ли влюбляются в тебя твои ну, клиенты? Конечно же, у меня было несколько случаев, вот, похожих, что ты описываешь. да, Такой, как я называю, такой перенос так называемый. Угу. Да. Где-то я реагировал получше, где-то я реагировал похуже, но в целом, в целом я считаю, что такое может быть. Это хорошо, если есть у клиента любовь к кому-то, mm -hmm. но в этом месте я очень четко стараюсь объяснять то, что клиентка любит мой образ, а mm -hmm. не меня, потому что реальных отношений у нас с нею как мужчины-женщины и нету. Я выполняю определенную роль, следую ее запросам, и в какой-то степени я для нее. Вот мужчина не будет себя так вести, потому что любой мужчина захочет обмен. Mm -hmm. вот. И моя задача быть для клиентки где-то позитивной мамой где-то позитивным отцом, но как только возникает этот любовный перенос, здесь я объясняю, что это нормально, но это не ко мне, это кроли. Mm -hmm. А так у нас отношений нет. И удается объяснить вообще... Насколько успешно? А, вот В последнее время а, таких ситуаций стало меньше, потому что я стал больше, наверное, контролировать свою эмоциональность, mm -hmm. а, показывая то, что в целом я мужчина как бы занятой. Mm -hmm. вот, и новые отношения меня не интересуют. Mm -hmm. вот. И это, я считаю, важный аспект. То демонстрация того, что я занят, и вообще отношения меня не интересуют. Меня интересует развитие, меня интересует исцеление, меня интересует м, прогресс клиента. Mm -hmm. вот. Но отношения с ней как бы это м, ну что-то на, на грани фантастики. Да, я понимаю, <клёх> но иногда это может даже обижать э, клиента, да, который, например, mm -hmm. э, создает этот перенос, mm -hmm. влюбляется, mm -hmm. и если, например, ты отказываешь, объясняешь, это воспринимается, ну, как мне кажется, иногда может восприниматься как-то жестко, да даже <с если ты самые мягкие слова подберешь. Как в таких случаях эту ситуацию вывести на какой-то другой уровень, либо же нужно расстаться просто с клиентом. А, ну, смотри, что можно сделать, да, и что я предлагала делать, это поговорить, поставить еще стульчик mm -hmm. напротив вот клиентки, представить того Виталика, в которого она влюбилась, и mm -hmm. пускай она с ним поговорит, потом из него ответит, потом mm -hmm. опять задаст ему какие-то вопросы. Вот. А я потом дам свою обратную связь, как для меня это. Mm -hmm. вот, потому что она влюбляется, ну вот эта клиентка, она влюбляется в мое отношение к ней. Если она себе научится давать такое же отношение, этот перенос уходит. Вот. И я про это тоже говорю, что если ты научишься быть внимательной, бережной, восприимчивой, чуткой, тебе не нужно будет влюбляться в терапевта. Ты сама себе это сможешь дать. И моя задача помочь клиентке самой это научиться делать. Скажи, а вот в твоей личной жизни женщин, которых ты встречаешь, не пугает то, что ты психолог. Например, мне иногда мужчины говорят, uh -huh. а, так ты психолог? Я боюсь тебя, это uh -huh. уже страшно, да?» То есть ты, скорее всего, видишь меня насквозь. И я тогда, как правило, спрашиваю, я спрашиваю, «А ты что, что ты хочешь плохое сделать?» Он говорит, «Нет». Я говорю, так ты чего ты боишься?» Uh -huh. вот, ну, как вот ты себя ведешь в таких случаях и как реагируют на твою профессию э, женщины? Uh -huh. Ну, э, те женщины, которые мне интересны, они, как правило, в теме. Uh -huh. Да, то есть э, они, если не психологи, то э, интересуются личностным ростом, э, духовным ростом. Поэтому, скорее, их это не, не пугает, а наоборот, интересует и привлекает. То есть uh -huh. какая-то общность, uh -huh. да. Общее мировоззрение, общие ценности, можно mm -hmm. что-то обсудить. Вот. А тех, кого пугают, так я и не подпускаю к себе. Mm -hmm. То есть это как бы не твои, да, не да, твой континент. Да. Я понял когда-то, что для меня важна близость на уровне души. И если эта близость есть, то есть когда я открываюсь, меня понимают, mm -hmm. и когда я понимаю, то есть я могу погрузиться на какую-то глубину с человеком mm -hmm. познание себя и жизни mm -hmm. а, вот а, с такими женщинами я готов создавать отношения mm -hmm. вот. с теми женщинами которые меня боятся mm -hmm. или не понимают даже пускай она будет там супер под прокрасотками mm -hmm. я не воспринимаю ее как как женщину ученица девочка mm -hmm. знакомая а, скажи а ты сам посещаешь психолога а, сейчас уже не посещаю Посещаю супервизора, человека, с которым мы разбираем случаи моих клиентов. Mm -hmm. То есть несколько раз в месяц я mm -hmm. посещаю супервизию. Ну, вот и я считаю, что это очень правильная практика. Mm -hmm. Она помогает мне гораздо эффективнее работать. Потому что взгляд со стороны он очень ценен, бывает порой. Но еще у меня есть учителя. Скажем так, я их называю учителями, потому что я работаю не с психологическими проблемами, это не чувства, не эмоции, это скорее цели, достижения, ценности, mm -hmm. но мировоззрение. Вот. И таких людей у меня несколько. Я периодически посещаю их мероприятия, какие-то тренинги, вот. беру индивидуальные консультации. Ну, я много читаю различные литературы, духовные, околодуховные. А какую книгу ты сейчас читаешь? Ксения Меньшкова «Управление реальностью», вот, «Карма». Угу. То есть вот такого уровня книги. А что такое «карма»? На карма? <связывая> ну, карма <связывая> — <связывая> <связывая> это некоторая программа, которая формирует событийный ряд. Человек, то есть формирует судьбу. И есть всего три основных источника, из которых карма, как программа, достает ситуации. У нас есть опыт этой жизни, есть опыт родовой, есть опыт прошлых жизней. Те ситуации, которые заряжены эмоционально, в которых много энергии, они материализуются. И задача кармы, как программы, как алгоритм управления реальностью, найти самую заряженную ситуацию и ее повторить. Зачем? Так устроен этот мир. Повторяется то, то есть реализуется то, что заряжено энергией. И неважно, это энергия позитивная либо негативная. Поэтому я в своей жизни коллекционирую позитивные ситуации и использую их для намерения своего событийного ряда. То есть что я хочу, чтобы произошло, я это моделирую, намереваю и как бы ну, вот материализую потом. Те ситуации, которые были заряжены негативными, и я их пересматриваю, забираю оттуда негативную энергию, вот, лишая это заряда. Mm -hmm. В итоге такие ситуации не материализуются, то есть сценарии не повторяются. А как ты лишаешь заряда? Просто mm -hmm. не думаешь об этом? Или Нет, как? вообще это не так. Лишение заряда происходит, когда энергия наполняется информацией. То есть когда приходит понимание, осознание причинно-следственных связей, нахождение... Новые модели поведения, формирование новой ценности, это все лишает заряд. Вот, например, у меня была ценность о том, что идея, в которую я верил, что, например, отец мне что-то должен. Mm -hmm. вот. На этой ценности формировалось определенное мое отношение к отцу и мое поведение, которым я взаимодействовал с отцом. Естественно, если отец мне что-то должен, у меня возникает ряд ожиданий, uh -huh. разочарований и обид. И это формирует определенные ситуации потом с теми мужчинами, на которые я могу спроецировать образ отца, uh -huh. то есть с более сильными старшими мужчинами. Uh -huh. Когда я поменяла эту ценность, я нашел другую ценность, которая больше для меня подходит. То, что отец, то, что он мне дал, этого достаточно. То, что он мне не дал, я доберу других людей. У меня сразу же улучшилось отношение к отцу, поменялось поведение и ситуации похожие, которые были с отцом, с мужчинами, с старшими перестали происходить. То есть, это как краткий такой экспресс-метод. Ну, Конечно же, это требовалось ну, не один день, чтобы к этому прийти. Это годы работы. То есть, в принципе, как и говорит Бхагавад Гита, что наша карма, она у нас в уме. да? то есть если меняется содерж... мировоззрение да, мировоззрение то и меняется вокруг какой-то событийный ряд да. в нашей жизни да, да. Да? Я, я я так считаю и это работает на практике моей и моих клиентов угу. а скажи вот. вот ты рассказываешь про отца а насколько реально с любым абсолютно родителем улучшить отношения. Либо же в каких-то случаях это невозможно, потому что uh -huh. иногда, например, улучшить отношения — это просто увеличить дистанции. Uh -huh. И таким образом отношения выравниваются, нет какого-то негативного эмоционального заряда в них. И, uh -huh. ну, в принципе, люди как-то могут сосуществовать. Да, на более большой дистанции, но, в принципе, как-то им не так больно. Uh -huh. Либо же можно как это улучшать, чтобы доводить это до каких-то более теплых отношений? Ну, дело в том, что вот, вот этот любовный резонанс, я это называю, когда людям вместе хорошо, и они друг друга усиливают, возможен, когда они находятся примерно на одном уровне. Угу. Бывает такое, что дети перерастают родителей. я считаю, что это нормально, и это такая адекватная тенденция, угу. родители дали, что у них было, а ребенок стартанул с более высокого уровня. Угу. Вот. И если я перерос, например, своего отца в социальном успехе, в своем понимании жизни, конечно же, я не смогу с ним общаться на все темы, на той глубине, на которой бы я хотел. Mm -hmm. Более того, я не смогу рассказывать его, ему свои проблемы, потому что для него это будет не просто проблема, это будет ужас, катастрофа, да? катастрофа, uh -huh. это будет что-то невыносимое. Uh -huh. Поэтому я здесь очень четко фильтрую, что я могу родителям говорить, что не могу, uh -huh. не ожидая, что они должны меня во всем понимать и поддерживать. Uh -huh. вот, например, была ситуация, там, ну, давно, там, может быть, лет пять, когда автомобили из Москвы возили, вот. Я собрался на поезде, поехал, купил себе машину. Не говорил родителям об этом, а поставил их по факту. Потому что я знал, если я про это им расскажу, mm -hmm. у них будет куча тревоги, куча страха, что меня обманут, машина будет не та, убьют, ограбят и mm -hmm. так далее. Я это прекрасно осознавал, и поэтому ну, не вводил их лишний раз в стрессовую ситуацию. Mm -hmm. Надо понять, что наши родители, то, что у них было, они дали. Они не могут дать большего, и они не могут нас полюбить, чем любят сами себя. И если мне не хватает любви от родителей, мне нужно заняться любовью к себе. Mm -hmm. Самому. Мне кажется, что в нашем обществе есть еще такое скептическое отношение к психологам, и не все люди верят в то, что им могут психологи помочь. Иногда кажется, что ну, это просто как бы какие-то самозванцы, которые mm -hmm. э, берут деньги, да. Шарлатаны. Да, шарлатаны. Mm -hmm. э, ну, то есть в какой-то степени это невежество, в принципе, которое потихоньку, конечно же, уже э, наше общество из него вырастает. И вот как тебе кажется, почему э, люди иногда даже стыдятся того, что они ходят к психологу, не рассказывают это uh -huh. каким-то друзьям, близким. Потому что кажется, что, ну, например, ты просто совершаешь какой-то глупый поступок, отдаешь какому-то человеку деньги uh -huh. за час того, что он тебя слушает. Uh -huh. Либо же ты какой-то неадекватный, у тебя какие-то серьезные проблемы uh -huh. в жизни, либо в психике, в голове твоей. Вот Как тебе кажется, почему люди стыдятся ну, посещения психологов? Я думаю, что стыдятся те, кто не научились оценивать себя самостоятельно, то есть они еще как личности не сформировались, и они продолжают опираться на мнение внешнее. Это один момент. Второй момент. Те, кто еще пока не получили позитивных результатов, mm -hmm. ну, естественно, у них будут какие-то сомнения. Mm -hmm. вот. Когда человек решил какую-то задачу, перешел на другое качество жизни, научился строить лучшие отношения, там, работать на любимой работе, стыд сменяется уважением к себе и благодарностью к специалисту. Угу. Вот. Поэтому такое может быть у людей, которые еще ну, не получили результаты. Mm -hmm. не получили материализацию вот этой работы со специалистом. да И получается, очень сильно зависит мнения окружающих людей. Mm -hmm. да? да, ну вот где же вот, самооценка, она называется самооценка, потому что человек самостоятельно может оценить себя. Mm -hmm. То есть он может соотнести то, что было, то, что есть и то, что он хочет, чтобы было. Mm -hmm. а, у детей до момента формирования, скажем так, до, до полового созревания uh -huh. нету личности, нету эго, и все что говорят о них родители, все оценки, uh -huh. они воспринимают как истину в последней инстанции. И вот те люди, которые не перешли этот этап, uh -huh. не побунтовали как подросток, не создали свою систему ценностей, а продолжают жить тем, что им родители предложили, они независимы от мнения окружающих. Для них окружающие — это родители, получается. Mm -hmm. То есть ты считаешь, чтобы как-то усилить свой внутренний стержень, для того чтобы получить эту какую-то внутреннюю независимость, mm -hmm. необходимо пережить такой подростковый условно возраст, да? Вот это бунтарство, yeah. yeah. какое-то отторжение каких-то правил. Ну, не совсем не совсем бунтарство и отражение правил, а скорее переосмыслить то, что дают родители с более критической позиции. Делает ли меня это сильнее? Делает ли меня это счастливее? Наполняет ли это меня? Дает ли это ощущение какого-то подъема, драйва? Потому что. Родители, я уверен, что делились искренне <связан> тем, что у них было. Самым лучшим. Но для кого-то самая лучшая машина – это Жигули, а для кого-то и Мерседеса мало. На мой <связан> взгляд, самооценка формируется правильным анализом прошлого. Потому что если человек не помнит своей жизни, не помнит своего прошлого, он как бы уже сам себя обесценивает и обнуляет неосознанно. <связан> а что значит «не помнит»? В своей жизни свою личную историю не помнит своего детства подростковых периодов переломных моментов ситуации где он сделал какой-то выбор и поменялась его жизнь каких-то ключевых точек людей которые повлияли на его то есть это очень важно на мой взгляд помнить себя не всегда же живите... ведь этот подростковый возраст как раз-таки приходит именно в подростковом возрасте, ну как бы фактически. Ну, да. Иногда бывает, приходит гораздо позже, на лет 20. Mm -hmm. ну, бывает такое. Например, мне кажется, мой подростковый возраст прошел в 35 лет. Mm -hmm. То есть вот это вот переосмысление, бунтарство, какое-то отвержение того, что я считаю, что мне не подходит. Mm -hmm. Потом привыкание к чему-то новому, опять же, уже самостоятельное какое-то переосмысление того, что я считала. То есть постоянное какое-то такое развитие угу. и изменение. И, и да, это воспринимается тоже и родителями, как какое-то бунтарство, да, да, да, что ты стала отбук. совсем неуправляемая, да. Зато я сама собой управляю. Да, ну и когда я тоже... Это так интересно было, когда ты говоришь, тебе, ты слышишь, тебе говорят, ты стала неуправляемой, ты говоришь, ну значит, я на верном пути. Угу. Да? Но это уже дает какое-то ощущение того, что действительно происходит это отделение да, от да. родителей, от каких-то вот этих значимых фигур, которые раньше тебе навязывали какую-то свою позицию, угу. свои правила, какую-то норму, да, что вот именно так нормально. И, конечно, здорово, когда есть в этот момент какие-то единомышленники, которые тебя поддерживают. Да, я И, считаю, очень важным окружение. Да, но вот если их, конечно, нет, нужно иметь тоже такой, а, такую очень серьезную внутреннюю силу, да, чтобы противостоять. И интересно, что у подростка, вот эта сила, она откуда-то берется? В таком но возрасте. Дело в том, что подростка, когда начинают половые гормоны работает, у него очень много энергии. И он не из мудрости это делает, а вот из сил, из упрямства такого. И это может сработать, если у родителей энергии поменьше. Uh -huh. Но бывает такое, что вот эта энергия у подростка подавлена. Ну вот, в силу какого-то определенного воспитания, определенной системы запретов. И тогда вот ему нужно какое-то время, чтобы прийти в себя, и на это уходят годы. Может быть, там в 25-35 в 35 лет, он опять возвращает, человек возвращает mm -hmm. себе эту силу, ну, так оказывается, я могу по-другому. Mm -hmm. И то, что мне говорили, хорошо и плохо, для меня не, не всегда так. В этих изменениях участвует уже не только энергия, участвует уже и информация. То есть участвуют верхние слои психики, когда человек, получив какую-то информацию, начинает за счет ее меняться такие изменения конечно более зрелые угу. в таком возрасте угу. но в любом случае они необходимы да, для того чтобы вот как-то состояться как личность для того чтобы состояться как личность но не все я вот убежден что не все люди хотят как личное состояться и не у всех это задача по, по душе. Есть часть людей, для которых задача по душе научиться просто прокармливать себя там и своих детей. Есть задача, где человеку просто нужно научиться наслаждаться и радоваться тем, что есть. Uh -huh. Есть задача, где нужно научиться много и тяжело работать. То есть есть разные типы сознания людей, и у каждого своя задача. Земледельцу одно, воину другое. Может быть, просто на каком-то этапе жизненном тебе нужно научиться, например, много работать, да, на другом этапе, например, наслаждаться этими плодами твоей работы, да, не только работать, но еще и уметь испытывать удовольствие. Uh -huh. А на каком-то еще этапе нужно научиться отдыхать, то есть заставить себя не работать, uh -huh. например. Uh -huh. На еще каком-то этапе нужно научиться воспитывать детей ну, или там строить отношения. Ну, Но, ну, мне кажется, вот что просто... все Ты все это рассказываешь про воинов, ну, Так вот многообразие всего. Потому что ну, вот, я убежден, что все-таки э -э, социум он состоит из определенных каст людей. И эти касты определяют уровень развития сознания. И то, что для воина это амбициозные цели и планы, для земледельца это ужас-ужас, uh -huh. а для торговца это что-то лишнее и необязательное. А для мудреца, может быть, это как пройденный этап. Uh -huh. А ты себя к чему причисляешь? Ну я пока мудреца? что воин. Нет, нет, еще до мудреца далеко. Потому что у меня есть цели, у меня есть планы, я хочу проявить себя, внести что-то полезное, ценное, созидательное в общество и, скажем так, в этот мир. Вот. Мудрецы, они... По другим вопросам. То есть ты имеешь в виду, что у тебя есть определенные амбиции, Конечно. которые ты собираешься реализовать да. и реализовываешь уже на данный момент свою да. жизнь? Да. да. Угу. А что вот ты хочешь сделать такого? Сейчас для меня, для мира? ну вот сейчас для меня важным является меньше работать, ну вот, больше заниматься образованием, и я думаю как организовать свою работу, чтобы было больше свободного времени. Вот. Также для меня важным является распространение той системы, той концепции, моему, моего, моего видения человека, мира психологии mm -hmm. в массы. Потому что мне кажется, что это помогает людям решить ряд проблем. Mm -hmm. Более того, помогает с некоторыми проблемами вообще не сталкиваться. Mm -hmm. вот, такое более-менее целостное мировоззрение и понимание себя. Ну и в целом улучшить качество жизни mm -hmm. для тех, кто ищет и готов брать ответственность, меняться. Да, ну, например, что делать, если вот ты сейчас собираешься нести в массу то мировоззрение, которое mm -hmm. у тебя есть, которое, как ты считаешь, помогает людям. А если, например, оно ошибочное, и как мы уже тоже с тобой до этого разговаривали о каких-то твоих других mm -hmm. концепциях, через какое-то время ты поймешь, что то мировоззрение, которое ты нес, оно тоже оказывается каким-то ошибочным, неполным, искаженным. Это нормально, потому что... Мировоззрение меняется, когда человек учится понимать тот опыт, которым он проживает, описывать этот опыт, и, исходя из того, что дает ему силу, менять свою систему ценностей. На разных этапах подходит разное мировоззрение. И те люди, которые, скажем так, сейчас являются моими клиентами, на их этапе жизни мое мировоззрение подходит и работает. Mm -hmm. Кто-то, кто, например, перерастет этот этап, ему нужно будет уже другое мировоззрение, более совершенное, более тонкое, mm -hmm. и он будет искать другого учителя. Вот. Либо я поменяюсь и смогу провести его дальше, то есть свое мировоззрение тоже mm -hmm. усовершенствовал. То есть То нет, есть какие-то этапы, на которые подходит вот эта программа определенная. После реализации этого этапа нужно менять программу. И, конечно же, ну, нет такого, что вот всегда для всех одинаковое мировоззрение. То есть тебе не останавливает тот факт, что, возможно, то, как ты думаешь сейчас, и то, что ты несешь сейчас в массы, mm -hmm. возможно, ты пересмотришь. Через я год, уверен, через что год. я пересмотрю. И ты скажешь, что это была просто ерунда? <как> нет, нет. Ты нет. Так не я никогда не обесцениваю то, что меня привело к результатам. Просто я понимаю, что у каждого мировоззрения есть границы определенные. Вот, вот есть пятый класс, и это хорошо. Есть шестой класс, это тоже хорошо. И странно обесценивать из позиции шестого класса пятый, потому что если бы не было более простого мировоззрения, не сформировалось бы более продвинутое. Mm -hmm. вот. И важно людям тоже понимать это, что работая с кем-то, с каким-то специалистом, так, арендуя у него определенное mm -hmm. мировоззрение, когда-то оно может не сработать. Возникают другие ситуации, более сложные, где требуется мировозрение более продвинутое. То есть ты не перфекционист? Я перфекционист. А как это выражается? Я ищу самые лучшие инструменты, самых лучших учителей. Я очень требователен к себе. Стараюсь быть внимательным, осознанным, делать все максимально безупречно, Но достаточно. А где вот это достаточно? Как ты понимаешь? Что есть это результат этого достаточно, значит. Но тебе не хочется еще большего результата? Если хочется, то я дорабатываю. Можно mm -hmm. бесконечно что-то улучшать, вот, но э, на определенном этапе меняется уровень, на котором хочется улучшать. То есть можно совершенствовать, например, в единоборствах внешнее движение, скорость, э, выносливость. Но на определенном этапе становится интересно совершенствовать состояние сознания. Когда действия одни и те же, но есть, например, спокойствие, умиротворенность, mm -hmm. другое состояние ума. То есть бесконечно можно совершенствоваться. Mm -hmm. А вот как ты ведешь себя по отношению к себе, если ты, например, совершаешь ошибку и понимаешь mm -hmm. это? Я себя поддерживаю. Mm -hmm. вот, я себя поддерживаю в том плане, что э, я анализирую, что было сделано мною что привело к такому результату, как это можно исправить, изменить, какие мне ресурсы необходимы для этого. Вот. Я уже давно ушел от состояния жертвы и такого самобичевания, mm -hmm. когда что-то не получается, и я там себя как-то ругаю. Это очень неэффективно. Это mm -hmm. забирает силы и не дает возможности ничего поменять. То есть если я разбил чашку, я ищу способ купить новую. Mm -hmm а не жал... злюсь на себя, что «как это так, руки у меня растут не с того места». Uh -huh. вот. Это позволяет решать ошибки и дальше развиваться, потому что я понимаю, что в любой новой сфере наличие ошибок – это нормально. Uh -huh. Это часть пути. Ну вообще, вот если, например, я совершаю какую-то ошибку, я тоже сразу же понимаю, что это неэффективно, например, терять сейчас время, mm -hmm. например, думать, как я глупо поступила и так далее, и так далее, mm -hmm. или там искать виноватых. И хочется как-то, во-первых, быстрее среагировать, сэкономить время и силы да, и надо. просто найти выход да. из этой ситуации. И все. Ну, то есть, такая реакция. Mm -hmm. Например, моя мама мне говорит всегда в таких ситуациях, ты как удав, да, ну, то есть, там, ты как танк. То есть, что Это я метафор, эмоционально не реагирую, да. То есть, yeah. и, например, если я вижу ее какие-то реакции, я говорю, так, а теперь нужно успокоиться, mm -hmm. и потом мы будем о чем-то говорить. Все правильно. Да. Она она не понимает, ну как это, нужно же выплеснуть все эмоции, нужно же сэмоционировать. Uh -huh. Я могу объяснить, да, uh -huh. как я это понимаю. Дело в том, что эмоции — это как раз-таки энергия, которую нужно uh, сконцентрировать и направить на цель, на решение задачи, а не просто ей функционировать и выплескивать. Uh -huh. То есть для, для того, чтобы это стало возможным, необходимо как раз-таки определенная база знаний мировоззрения инструкция по управлению этой энергией потому что мы состоим из двух частей первая часть это скажем так энергия ощущение эмоции, и чувства вторая часть это информация это знание как эти чувства куда направить куда как, как их направить, чтобы был результат, а не просто вот фонт фонтаны там или фейерверки. А обычному человеку, который ну, не знаком с такой концепцией, ему это не понять. Угу. Ну, вот он считает, что надо эмоционировать, надо плакать. выплескивать это, плакать. Вот. И для него это некоторый способ снять лишнее напряжение, потому угу. что тело из-за стресса выработало излишки энергии. Угу. Имея целостное мировоззрение, человек не вырабатывает излишки, вырабатывает столько, сколько нужно для решения задач. Вот. То есть возникла какая-то проблема, и ты концентрируешь всю энергию, всю свою внутреннюю силу на решении этой задачи. Да. Таким образом… Да, я спрашиваю, что я хочу, ну, спрашиваю, что я могу сделать, и делаю это. Угу. Если моих ресурсов недостаточно, я всегда беру поддержку. Это здоровое поведение, угу, брать точно. поддержку у Причешь тех людей. Помощь. Конечно. Да. Спрашиваю людей более продвинутых, как это можно решить. Поэтому да. вот у меня есть учителя. Скажи, вот посоветуй вот, какую-то схему, по которой человек может действовать, даже возможно, не осознавая, не чувствуя, но понимая. Как именно шаг за шагом приходить к тому, чтобы не тратить энергию на какое-то эмоционирование. Это, это, это очень большая схема. Да, вот. очень Но большая. я могу вкратце рассказать, ну, как да, я это вижу. Как очень кратко. У нас есть семь частей психики: угу. физическое тело, ощущения, эмоции, личность, опыт, мировоззрение и там, творческий поток, назовем угу. это так, или там, духовная угу. часть задача э, человека привести все эти системы как бы в единство в целостность uh -huh. и начинается все с простого с ощущений uh -huh. а, как человек ощущает себя когда он понимает что есть напряжение расслабление как он понимает что ему нужно изменить например позу uh -huh. что в теле происходит какие сигналы о чем они говорят uh -huh. после этого необходимо научиться понимать свои эмоции uh -huh. потому что эмоции это более тонкий уровень uh -huh. те эмоции которые были подавлены в детстве нужно выразить как бы присвоить себе и найти новый взгляд на те ситуации где было слишком много эмоций uh -huh. вот это вот кусок вот этим занимается психотерапия uh -huh. после того когда эти эмоции выражены надо искать новые, более эффективные модели поведения, умения, навыки. Вот это вот есть сфера личности. Вот. Параллельно с этим необходимо анализировать свой опыт, mm -hmm. искать более эффективные модели поведения и, конечно же, создавать целостное мировоззрение. То есть все в комплексе. Вот. Mm -hmm. И вот я на своих курсах стараюсь от простого к сложному подвести человека. Mm -hmm. Мы начинаем с тела и заканчиваем его прекрасной светлой головой. Вот ты говорил про напряжение. А как ты сам снимаешь напряжение? У тебя оно возникает? И как ты что ты с ним делаешь? А, любое напряжение, которое возникает, это мое сопротивление жизни. Mm -hmm. вот. Я занимаюсь йогой, я хожу на массаж, mm -hmm. а, я хожу в спортзал, а, я медитирую. Очень много способов снять напряжение, mm -hmm. вот. Когда мое мировоззрение стало более широким, я стал допускать разнообразие людей, разнообразие ситуаций, перестал от других людей что-то ожидать. Напряжение стало гораздо меньше. Uh -huh. Я понял, что каждый живет в этой жизни так, как умеет, так, как может. Uh -huh. И либо мы с человеком совпали, мы срезонировали, у нас получилось что-то сделать вместе, какое-то творчество создать. Ну, либо не совпали, не получилось. Mm -hmm. Но ведь напряжение mm -hmm. тоже может возникнуть от каких-то э, обстоятельств, ситуаций. Mm -hmm. Дело в том, что э, если в мировоззрении есть эти обстоятельства, напряжение не возникнет. Оно возникает тогда, когда в жизни типа, такого не должно происходить, а оно происходит. И вот возникает напряжение. Что это такое? Реальность давит на человека, на mm -hmm. его сознание. Он говорит, я не хочу с этим смириться, этого не может быть. Не бывает измен, например. Mm -hmm. да? Там, не бывает разводов, не бывает предательства. Бывает. Mm -hmm. Бывает все. Бывает и верность, и преданность, бывают и измены, и предательства. И вот развитие мировоззрения да ⁇ это как раз-таки допустить все явления, принять то, что все в этой жизни бывает. Mm -hmm. То есть, когда у тебя, например, у самого возникает чувство напряжения, ты понимаешь, что сейчас ты сопротивляешься жизни? Да. Мое не... мировоззрение более примитивно, чем жизнь. Mm -hmm. И единственный способ решения – это добавить какое-то явление в мировоззрение, принять его, признать и отвести ему нужное место. То есть просто принять тот факт, что так тоже может быть, да. то, что происходит в моей жизни. Ну, такое бывает я должен это принять принять а потом спросить себя что я могу с этим сделать если мне это не устраивает угу. то есть если, например мне не устраивает предательство м -м, наверное у меня значит нету навыка считывания, понимания людей его намерению возможно я что-то придумал про человека идеализировал его угу. спроецировал какие-то свои светлые качества то есть я работаю над своими тогда иллюзиями. Mm -hmm. С людьми и миром все в порядке. Как ты абстрагируешься от чужих проблем, которые тебе приносят? Mm -hmm. Ну, я не абстрагируюсь от них, я не считаю это проблемами. Mm -hmm. Я считаю, что все, что э, случается с клиентом, с человеком там, или с учеником, это определенная задача, у которой есть решение, но клиент в силу отсутствие каких-то знаний ресурсов пока не нашел решение mm -hmm. то есть я предлагаю решение для меня нет проблем есть ситуации которые я в своей жизни прошел и я могу провести по похожему пути клиент если же клиент приходит ситуации которую в своей жизни не прошел mm -hmm. я ставлю себя на его место и думаю а что бы я делал mm -hmm. то есть я все равно совместно с ним каким-то творческим путем нахожу решение то есть ты не воспринимаешь это как то, что тебя загружают какими-то своими проблемами Нет. люди? Наоборот, у меня это вызывает интерес. Uh -huh. То есть я бы так сказал, что это дает мне какую-то почву для размышления о том, что ну, и такое даже бывает. Uh -huh. То есть мне правда интересно, что у людей разные ситуации происходят. Uh -huh. Я не подгружаюсь этим. Ну, по крайней мере, сейчас. Может быть, в начале практики как-то я там переживал, uh -huh. но с опытом таких как бы ситуаций стало ну, очень мало, на самом деле. Uh -huh. А ты вот говоришь, что ты много учишься, у тебя есть учителя. Uh -huh. эм, ну, например, какие-то самые такие э, значимые для тебя не знаю, курсы, тренинги, которые вот ты сам прошел, uh -huh. и они очень сильно повлияли на тебя? твои твое мировоззрение, тебя как психолога, как профессионала. Uh -huh. Ты можешь вспомнить что-то? Ну, я могу перечислить, наверное, тех людей, которые вот внесли очень многое в мое мировоззрение и повлияли на мою жизнь. Вот. Те события, да. Ну, наверное, вот из самых ярких и uh -huh. последних, это Денис Буголов. Uh -huh. ну, вот. Его концепция, его мировоззрение очень сильно... Подтолкнули меня к поиску каких-то новых граней жизни. Вот. То есть вот в этом плане я могу назвать то, что этот человек был учителем. Mm -hmm. вот. Сейчас те грани жизни, которые я исследую, они находятся несколько за рамками той концепции, которую передает Денис. Mm -hmm. вот. Это больше можно назвать алхимией, магией. Это какой-то синтез психологии, личностного роста и духовности. То есть я стараюсь, читая разные учения, разные традиции, найти общее, то, что универсальное, и то, что работает везде. Mm -hmm. вот. И, ну, наверное, вот чакральная система – это сейчас то мировоззрение, в котором я живу. То есть понимание человеческой психии как структуры – между, связанных между собой чакр вот. в этой концепции я сейчас развиваюсь то есть э, это один из твоих главных учителей ну, ну вот э, чакральная концепция это другой учитель вот я не буду называть <гу usage> mm -hmm. М, uhm, Могу, есть, секрет, то, маг, типа, то? Ну это не секрет это скорее для того, чтобы я назвал этого человека учителем, он должен быть в курсе, что, что я его ученик. Uh -huh. вот. а я учусь по видео, по книгам, uh -huh. проживая свой опыт. Но этот человек внес очень много, и я очень благодарен ему за это. Вот ты говорил, что ты сейчас ближе все-таки коучу, uh -huh. тебе больше нравится именно люди, которые движутся от нуля к плюсу, да. что ты потихоньку уходишь от людей, которые приходят со своими проблемами. Угу. И скажи, пожалуйста, чем отличается психолог от коуча? Психолог работает э, с людьми, которые находятся в состоянии негативных эмоций. Угу. И они в этих состояниях живут чувство вины, самобичевание, обида, стыд им некомфортно. Угу. То есть им хочется избавиться от этих негативных переживаний и начать жить хотя бы в спокойствии, хотя бы хоть в какой-то э, радости. Угу. Вот. И это для них является ростом, переходом, вот, как бы такой трансформацией. Мне же сейчас больше интересно работать с теми, кто уже живет в позитивных эмоциях mm -hmm. и хочет больше сделать, больше реализовать, больше проявить себя. Выйти из состояние спокойствия, в состояние, например, благодарности, в состояние творчества, в состояние э, благодати, в то есть э, повыше состояние. Вот. И с такими людьми, конечно же, мне интереснее работать, потому что... С кем поведешься, то наберешься. Я давно уже не живу в состоянии негативных эмоций. Мне хочется э, научиться жить, э, ну, скажем так, если по десятибалльной, жить mm -hmm. в девяточке, в десяточке, mm -hmm. а не в пятерочке, где просто ну, там спокойно. Зона комфорта это вот пятерочка. Mm -hmm. Как бы я могу поесть, у меня есть, не знаю, там отношения, Ширяешь. там да, есть телевизор. Не телевизор, это еще хуже, это троечка там где-то, да. И поэтому те клиенты, которые уже живут эффективно и успешно, mm -hmm. мне с ними гораздо интереснее работать. Mm -hmm. вот. и я думаю, ну, интересно, как можно достичь еще больших результатов? Наверное, один из самых таких популярных вопросов у меня в Instagram среди моих подписчиков. Как преодолеть чувство тревоги? Ну, ну что тревога? Ну про тревогу все просто. Для меня тревога это когда человек что-то фантазирует, но не осознает mm -hmm. что. И в этой фантазии есть какой-то негативный сценарий. Вот. Моя задача помочь человеку вывести неосознанную тревогу mm -hmm. в осознанный страх То есть, чего именно человек боится. Mm -hmm. вот. а боимся мы того, что не можем решить, того, что не понимаем. Если я даю клиенту инструменты для понимания решения этой mm -hmm. тревожной, страшной ситуации, это перестает быть страхом, становится не проблемой, а задачей. Ну вот, например, если к тебе приходит какой-то бизнесмен, и он начинает новый бизнес, mm -hmm. и он боится, что, вложив какую-то определенную сумму денег, очень mm -hmm. большую, mm -hmm. он не сможет заработать, не сможет как-то вытянуть компанию, например. Есть такое понятие, как осознанный риск. Mm -hmm. Когда, если человек боится, что он вложит и после этого не выживет, значит сумма слишком большая для его жизни на данный момент. Uh -huh. Нужно рисковать теми суммами, при потере которых и не возникнет депрессии и желание уйти отсюда. Uh -huh. вот. Я работаю с тем, чтобы привести, наверное, его самооценку в адекват. Uh -huh. Сколько может вложить, чтобы после этого захотелось жить, если произойдет, например, потеря. Вот. Что может произойти? Мы анализируем как бы возможные риски. Мы анализируем, как поступать, если это произойдет. Анализируем команду, которую он набирает, его общее состояние, в каком он состоянии начинает этот бизнес. Mm -hmm. вот. Из какой идеи он его начинает. Он хочет просто денег заработать или для него это как смысл жизни? Очень большая разница. А что лучше это как смысл жизни и денег? Конечно. Конечно, конечно, смысл жизни. Потому что когда человек делает что-то не ради денег, он реализует свое призвание, предназначение. Деньги всегда побочный продукт. Но ведь если это будет смыслом жизни, если вдруг что-то пойдет не так, человек тогда совсем потеряет желание жить? Дело в том что если э, брать задачу по душе э, прорабатывать те конфликты и страхи которые есть перед реализацией э, все пойдет так вот как раз таки все идет может пойти не так, когда это не истинная цель человека это какая-то навязанная цель чужая mm -hmm. она ему не подходит то есть например, не знаю, приведу такую метафору. Если предназначение собаки сторожить дом, она достигнет успеха в этом предназначении, а если она будет пытаться быть кошкой и а ловить мышей, то, скорее всего, нет. И вот это будет тогда крах. Да. Поэтому еще можно работать с тем, чтобы проанализировать, а реальная ли цель, откуда эта цель. То есть понять свои мотивы. Да, да, да. зачем я это зачем? начинаю? Кому это нужно? Угу. Как это сделает человека счастливее и сильнее реализация этой цели? Его просто хочет кому-то что-то доказать, там, маме, Но ведь мотивы часто могут быть смешанными. И хорошими, и не очень хорошими. Надо выделять главный мотив тогда. Тот мотив, который больше всего заряжен энергией. Потому что любые действия совершаются на энергии такого драйва. Угу. Вот. Если этого драйва нет, то человек один раз упав, второй раз не поднимется. То и... есть он, он не вытянет себя, как Минхаус? Да, да. да. Если, если цель по душе, не в лом вставать. Ну, я знаю, реализую свои проекты. Я ошибся, встал, обтихнулся, пошел дальше. То есть у тебя не бывает такого состояния, когда хочется погрузиться на какое-то эмоциональное дно, хоть ненадолго, Нет. побыть там и, и потом, например, выйти из... Ну, дело в том, что мой образ жизни не способствует погружению на дно. То есть я живу в основном на высоких, скажем так, вибрациях, mm -hmm. на высоких состояниях. Там, занимаясь йогой, питаясь, скажем так, правильной едой, отсутствие вредных привычек, позитивное окружение, оно дает высокое состояние сознания. Mm -hmm. И правильная еда это какая? Та, которая дает больше всего энергии. Какая? Для меня, mm -hmm. для меня это простая пища, овощи, фрукты, все виды каш, mm -hmm. ну, немного молочки, может быть. Mm -hmm. вот, то есть, такая легкая, легкая, простая еда. Mm -hmm. То есть вот. ты вегетарианец? Да. Давно? Давно. Сколько уже лет пять? Mm -hmm. Я 20. Поздравляю, коллега. Как понять? что нужно разводиться, что уже пришло время разводиться. Ну, я думаю, что основной критерий это то, что вместе живется хуже, чем по отдельности. Mm -hmm. ну, то есть люди не усиливают друг друга, а на, наоборот как-то разрушают друг друга, ослабляют. Mm -hmm. вот. Но просто понять же этого мало, необходимы еще силы для этого, mm -hmm. определенная э, внутренняя целостность, mm -hmm. внутренний стержень. Свобода от мнения окружающих, доверие именно своим ощущениям, mm -hmm. доверие именно своему состоянию. Вот. Поэтому mm -hmm. просто понимания мало, конечно. Ну да, иногда может, например, лень разводиться, да, то есть... Страшно. Нужно... Или, да, страшно. Нужно совершать какие-то определенные действия, выслушивать мнение окружающих о том, что mm -hmm. ты тоже не разводиться подарок. Разводиться да? или не разводиться? Mm -hmm. да, mm -hmm. да, это не подарок. Да, да, ну как mm -hmm. бы смирись и живи, что-то в таком. -то... Для кого-то это подходит. Mm -hmm. То есть вот смирись и живи. Но для меня мне больше нравится жить счастливо, mm -hmm. а не просто комфортно. И для меня счастье это когда у меня много энергии и я знаю куда эту энергию направить. А нельзя жить и комфортно, и счастливо? Комфорт ⁇ это более низкий уровень. Угу. Вот. Можно комфортно отдыхать, восстанавливаться, но дела совершаются не состоянием комфорта. А из какого? Они совершаются состояние драйва, некоторого переизбытка, когда у человека горят глаза его mm -hmm. прет, и он хочет проявляться, что-то реализовывать. А что, если нет, например, такого ощущения? Например, люди иногда говорят, эм, вот я слышу от своих подруг, я ничего не хочу, мне <просу> ничего не интересно, mm -hmm. эм, я не знаю, чего я хочу. Ну, первое, что я не знаю, чего я хочу, нужно налаживать контакт с телом, потому что все хотелки, они телесно ощущаются. А второе, бывает так, что у человека есть перечень того что он может хотеть uh -huh. а его душа хочет другого uh -huh. то есть душа не вписывается в социальные ожидания и тогда необходимо произвести некоторую инвентаризацию uh -huh. что еще могу хотеть uh -huh. есть классная практика погружения в детство вспомнить кем хотелось быть в детстве uh -huh. и это определенная метафора подсказка кем быть во взрослой жизни ну, смотри, например, я в детстве хотела быть художницей. Угу. Но я, не, например, сейчас не могу стать художницей. Ты можешь вспомнить состояние, в котором ты хотела быть художницей. И это состояние ⁇ это ответ, что делать. Какая ты была художница в детстве? Угу. Представить этот образ, в него погрузиться, стать этой художницей. Из этого состояния начать жить во взрослой жизни. Нет, хотел быть космонавтом, например. Uh -huh. И водолазом. Ну как? Все совпало. Да. Да, водолаз ⁇ это психолог, космонавт ⁇ это духовный практик. То есть состояние там было. Водолаз, он в интересе, он ищет, исследует. Вода, глубины подсознания, куда там заплывает в пещеры. Но космонавт ⁇ в состоянии свободы. Угу. Вот, состояние какой-то вот связи с миром, где вот он и Земля как друзья, которые общаются между собой. По каким признакам понять, что у тебя наступает депрессия? Ну, наверное, первый признак это то, что мало энергии, угу. ничего не хочется. Дальше ухудшение отношений, дальше ухудшение сна. Присутствие недовольства, чувство вины, самокритика. Если это тянется более двух недель, я думаю, что можно диагностировать какую-то первую стадию депрессии. Ну, мне кажется, у большинства людей есть так как большинство вины, в и и нормального депрессии. сна и так далее. И так далее. <свят> Я считаю, что большинство людей живет только в поводу депрессии, да? вот, к сожалению. Угу. Вот. Просто а, на общем фоне оно не так заметно. Ну, всем плохо, все страдают, все как-то угу. вот, там мучаются, мало энергии, там угу. здоровье не то, какое бы хотелось. Вот. Просто есть состояние, когда человек уже реально настолько наподавлял и запрещал себе быть собой, что тело отказывается давать энергию. Mm -hmm. Нет энергии, нет желаний. Вот. И я, честно говоря, не люблю работать с депрессиями. Это очень сложно и тяжело. Mm -hmm. Ну и я по своему типажу как бы не терапевт, который работает с клиентами, которые в депрессии. Но могу сказать, что у меня была в какой-то период жизни, скажем так, 24-25, легкая депрессия, назовем это так, которая побудила меня поменять кардинально свою жизнь. Mm -hmm. То есть вот из той сферы, где я работала, я стал заниматься психологией. Mm -hmm. вот. И это было тогда по душе, это было правильно. То есть сейчас ты спишь спокойно? Да. Хорошо, кушаешь, да. не испытываешь чувство вины, Нет. да? Нет. <свят> Всем завистникам зло. <свят> ну да. <свят> Хорошо, я рада. И это, мне кажется, нормальная жизнь человека. То есть вот, вот это состояние, к которому точно можно прийти. За одно воплощение хотя бы. Как понять, что ты находишься в созависимых отношениях? Я думаю, что есть несколько критериев первый критерий то что невыносимое одиночество то есть вот как когда люди расходятся невыносимое одиночество может возникать какая-то тревога ревность обиды претензии что вот уважаемый партнер что-то там не додает либо делает не то Перекладывание ответственности за счастье на партнера. Uh -huh. а второй критерий, когда в отношениях человек не может насытиться контактом. Uh -huh. Мало, мало и мало. Uh -huh. вот, то есть как бездонная бочка, как черная дыра. Uh -huh. вот. И эти два критерия, я думаю, что важно учитывать. Uh -huh. Невозможность одиночества комфортного, а невозможность наполниться в отношениях. Uh -huh. Что с этим делать? Работать с родительскими фигурами, мама, папа. То есть это опять же из детства? Я думаю, что это из детства. Вот Созависимость это из детства, когда ребенок не получил от мамы определенную ласку, любовь, угу. принятие, определенную близость, угу. а потом не получил право на определенную автономию. Угу. То есть Потому что отношения – это приближение, отдаление. Это а, слияние автономии. Да, тебя. слияние автономии. Мне и так хорошо, и так хорошо, и оно mm -hmm. по-разному хорошо. Mm -hmm. вот. Если у ребенка не было опыта от родителей, вот мамы, я думаю, в большей степени, когда мама говорит, хочешь, я тебя обниму? Хочу. Вот. Потом ребенок говорит, я не хочу, что ты меня больше обнимал, хорошо. Я пойду погуляю, хорошо, иди гуляй, захочешь, возвращайся, я тебя не отвергну. Uh -huh. И он гуляет, получает какую-то автономию, потом опять возвращается в отношения с мамой, и она его не винит и не стыдит, что он был, и он ее отверг. Uh -huh. Говорит, ну, расскажи, как ты побыл один. Uh -huh. Но, и, когда мама дает возможность э, прожить э, слияние, автономию, э, это приводит к исцелению созависимых отношений. Ну, я как психолог э, работаю с материнской фигурой вот в, в, в этой области. То есть проблема, например, не в холодном отце, да, в каком-нибудь недоступном или алкоголике, а вот именно проблема. Я с думаю, матерью. что база это мать, отец это дополнение. Если мать долюбила, то будет ресурс, на который можно опереться. Будет принятие того, что ну, я могу и без отца найти, чем заняться. Угу. Вот. Вообще, я думаю, что одна из основных проблем обидно родителей, ну так вот, если уже говорить про тему родительских отношений, это сверхожидание, угу. некоторое обожествление родителей, что угу. вот они должны быть и любящими, и принимающими, и знающими. Угу. Хотелось бы, но это не так. Ну да. А вот мы заговорили о детях и говорили угу. с тобой о разводе. Угу. Вот когда люди разводятся, у них есть дети. А, как правило, родители начинают бояться, что то нанесет какую-то определенную травму детям. Угу. Но, опять же, жить в этих отношениях ⁇ это тоже наносить травму угу. детям. А, как вообще в таких ситуациях себя вести и где вот это меньше... Ну, я скажу, наверное, может быть не очень популярный ответ. Надо выбирать свою жизнь, а не жизнь детей. Mm -hmm. Если родитель смог обеспечить себе состояние счастья, то и детям будет хорошо от этого. Mm -hmm. вот. Потому что делать что-то ради детей – это ставить их в позицию козлов отпущения, в отношении которых потом будет высказан ряд претензий, что я вот из-за вас там не ушла, не пришла mm -hmm. или там не ушел. Ну, как правило, так и происходит. Так и происходит. Поэтому э, пускай взрослые отвечают сами за свою жизнь, Дети уже разберутся и адаптируются. Детям, я думаю, что ну, я сам из семьи, где родители разведи, раз, развелись, mm -hmm. и я наблюдал несколько лет их скандалов и выяснений. Я думаю, да ну нафиг, такое сохранение отношений ради детей. Mm -hmm. Они развелись, стало гораздо спокойнее и mm -hmm. больше стало радости ну, вот в отношениях. Mm -hmm. Ну да, даже дети спрашивают, Когда вы закончите, пристелить в эту лошадь, которая учится, да. Хватит ее реанимировать. Ну да. Родители живут, живут ради детей, а дети сами говорят, что ну слушайте, ну хватит уже Я думаю, все-таки вот это некоторая ловка, некоторая инфантильность перекладывание ответственности на детей. Что на самом деле просто. У того родителя недостаточно сил, уверенности, завершить отношения. Mm -hmm. вот. В этом признаться как-то не хочется, не круто, mm -hmm. потому что... Хочешь выход, да. да. Вот я родить детей мучаюсь, да. mm -hmm. и детей мучаю вместе с этим. Mm -hmm. Примите свое тело, полюбите его, потому что кроме вас этого никто не сделает. Учитесь у тех людей, которые у вас мудрее и сильнее, вот, и возьмите ответственность за свою жизнь. Все, что вы делаете в вашей жизни, все, что происходит, вы хозяин или хозяйка этих событий. Если это получится сделать, то ну, из состояния комфорта mm -hmm. вы перейдете в состояние счастья. <связь> Спасибо большое, Спасибо. Очень было приятно с тобой пообщаться, послушать. Тебя. <связь> Спасибо, что пригласила раз mm -hmm. знакомству. Вот, и тоже. такое очень, мне кажется, не просто приятное, такое светлое, доброе интервью. Спасибо. Спасибо.